Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта Исаев Маркет. В этом видео мы рассмотрим с вами стол-трансформер нашего производства из линейки Light с т-треками. Выпускается он в двух версиях, это на 480 и на 550. На сайте так и маркируются Light 480 с т-треками и Light 550 с т-треками. Поскольку разницы у них нету, и они полностью друг другу идентичны, лишь только в ширине столешницы на 480 и на 550, я считаю, что немножко неправильно будет снимать два одинаковых видео и выкладывать одну и ту же информацию. Поэтому мы будем рассматривать это на примере 480 версии, поговорим о преимуществе 550 и 480 и сравним с предыдущим нашим обзором Light без t треков Стол трансформер это хороший помощник, предназначен он для быстрой организации рабочего места и найдет себе отличное применение в небольших домашних мастерских, на даче, балконе, дома и также будет отличным помощником на вашем строительном объекте. Итак, давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что этот столик из себя представляет. Ваш заказ к вам поступает вот в таком виде у нас на производстве. Сперва он упакован в воздушно-пузырьковую пленку, ложен гофрокартон и вдобавок еще сверху перемотан стречем. Именно этот столик у нас заказали с двумя подставками под торцовку с параллельным упором, диагональной перемычкой и расширителями стола. Уберем их пока в сторону, немножко попозже мы их рассмотрим. Подставочки. Два барашка с креплением и параллельный упор. Для того, чтобы раскрыть столик необходимо повернуть два фиксатора. Один находится с одной стороны столешницы и другой находится с другой стороны столешницы. Для удобства в транспортировке в столешницах предусмотрены два выреза, которые позволяют переносить столик вручную. Раздвигаем столешницу в стороны и закрываем. Вот таким вот легким движением руки мы с вами получаем огромную рабочую плоскость. В разложенном состоянии столик у нас идет 1,40 м. У данной модели ширина идет 480 м. Но, как и говорил раньше, есть еще модель на 550 м. По высоте он идет 865 мм, как и все столы нашего производства. Столик изготавливается из влагостойкой ламинированной фанеры 18 мм и алюминиевого профиля 40 на 20 толщиной стенки 2 мм. Как вы уже успели заметить, на столешнице расположены 4 алюминиевых т тетрека с пазом 8х6. Они предназначены для крепежа заготовки и все различных направляющих. В стандартную комплектацию входит только стол, но дополнительно вы можете заказать диагональную перемычку, которая будет устанавливаться на перекрестие ног и будет давать столу дополнительную жесткость. Откручиваем вот эти два барашка и этими же барашками устанавливаем нашу диагональную перемычку. Как и говорил в начале видеоролика, человек заказал дополнительно комплект расширителей к столу, две подставки под торцовку и упор параллельный. Клиент планирует сюда устанавливать погружную пилу или фрезер. Подставки под торцовку представляют себя дополнительную опору. Устанавливаются они по краям столешницы и позволяют удерживать длинные заготовки. Вставляем и фиксируем вот таким пластиковым барашком. На одну сторону и на другую сторону. Фиксируем. Планка параллельного упора. К ней идет крепеж. Два пластиковых барашка на М8, два винта на М8 и две шайбы. Когда будет стоять задача перед клиентом что-то отфрезеровать или что-то отпилить при помощи погружной пилы, подставочку необходимо извлечь со стола, чтобы она нам не мешалась. Также для нее существует крепеж, он находится под столешницей в алюминиевом профиле. Вот в этом месте. Вставляем подставочку в направляющую и задвигаем. По необходимости можно закрепить барашком. В стандартную комплектацию стола это уже входит и это не надо дополнительно оплачивать. На нашем сайте вы можете выбрать для себя нужную подставочку. Идут они в нескольких размерах. Длина 130 и 210, по высоте идет 100, 120 и 130. 130 это самые высокие пилы, уже идет такие, как капекс, более дорогого сегмента. У этой пилы идет высота 87 мм, подставочка изготавливается немножко повыше. Это специальность сделано, чтобы каждый мастер мог для себя ее подрезать по нужной высоте. Как это делается? Устанавливаем подставку, берем лазерный уровень, либо же любую ровную плоскость, в моем случае это метровая линейка, у вас же это может быть и правило, главное, чтобы оно было идеально ровное. Ставим на нашу торцевую пилу, упираем в подставку, делаем отметку карандашиком, после чего по этой метке мы отпиливаем либо на нашей торцевой пиле, либо на погружной пиле. То же самое делаем со второй стороной. Параллельный упор устанавливается в Т-треке. Здесь идет шляпка болта М8, которая идеально подходит для наших Т-треков. Служит направляющей для распила. После монтажа погружной пилы либо дисковой, неважно, которая у вас имеется, этот параллельный упор будет служить вам ограничителем от диска до упора. То есть вы от диска выставляете необходимый себе размер, там 5, 10, 15 сантиметров, и распиливаете заготовку. Расширители стало само название данного изделия говорит за себя. С их помощью мы можем расширить нашу рабочую плоскость и положить перед собой неограниченное количество заготовок, либо служить для сбора дверных коробок или рамок. Устанавливаются расширители также быстро за считанные секунды. Для этого необходимо взять крепеж, установить его в Т-трек, сверху приложить расширитель и закрутить барашки. Все. Устанавливается либо два, либо четыре, согласно задачам, которые перед вами стоят. Поверьте, очень удобно положить перед собой определенное количество деталей и спокойно с ними работать, никуда не бегая и не отрываясь от работы. С помощью расположенных Т-треков в столешнице вы имеете возможность закрепить заготовку в удобном для вас месте специальными струбцинами. Существует много производителей Makita, Festool, DeWalt. Я буду рассматривать на примере Девольта, так как они есть в нашей мастерской. Устанавливаем струбцину в Т-трек и зажимаем заготовку. Вот таким быстрым движением наша заготовка очень сильно зажата. Для людей, которые любят построгать на верстаке электрорубанком, либо же ручным рубанком, данный способ крепежа не подойдет, так как ваш инструмент будет упираться в струбцину, впоследствии чего придется заготовку постоянно передвигать. Это, согласитесь, небольшое неудобство. Для вас я приготовил небольшой лайфхак. В моей мастерской есть вот такая эксцентриковая струбцина, состоящая из двух деталей. Первую мы вставляем в те-трек и вторую вставляем. Делаем небольшой поворот для того, чтобы закрепить струбцину в тетреке. Подводим грибок на нужное нам расстояние согласно по ширине вашей заготовки, делаем небольшой поворотик, так, побольше чуть-чуть сделаем и поджимаем заготовку. В результате чего мы получаем очень жесткое сцепление нашей заготовки и самого стола и тем самым ровную плоскость для дальнейшей обработки. Верстак как быстро раскладывается, так и быстро складывается. Для этого необходимо поднять две столешницы вверх и развести их в бок Повернуть фиксаторы для того, чтобы столешницы у нас не развернулись при транспортировке. Переносить столик можно вручную, а можно еще на колесной базе. Устанавливаем стол в колесную базу. Ставим ящики с инструментами. Я считаю, что колесная база будет просто необходима тем людям, которые работают на выездных объектах и буквально каждый день переносят ящики с инструментами. Переносить ящики с инструментами по несколько раз в день это не особо удобно и это физический труд. С данным приспособлением вы будете меньше уставать и процесс монтажа сократится в несколько раз. На колесной базе предусмотрены два выреза для транспортировки стола и колесной базы. Это служит рукояткой для того, чтобы перекатывать, либо тянуть за собой по лестничному трапу. Соединяется стол с колесной базой достаточно просто, вот такими барашками на М8. Мы сюда устанавливаем стол, закручиваем барашек, впоследствии чего получаем жесткое скрепление стола и колесной базы. Верхнее отверстие служит для крепежа, нижнее для его хранения, чтобы вы не потеряли его на объекте. Сзади находятся два пневматических колеса. Расстояние от края одного до края другого 54 см, что позволяет проехать даже в самый маленький лифт. Спереди находятся два маленьких колесика с пластиковыми стопорами. Изначально колесная база была спроектирована с большим запасом прочности из алюминиевого уголка 50 на 50, толщина стенка пятерка и выдерживает нагрузку до 150 кг. Колеса не заклинивают, крутятся просто идеально. Итак, давайте подведем итоги, что вы получаете при покупке данного столика. Это быстрая организация рабочего места, плюс к этому компактность, мобильность, универсальность. С данным приспособлением вы будете меньше уставать физически, а процесс монтажа как минимум сократится в два раза. Если вам необходима профессиональная консультация по нашему продукту, то номер моего личного телефона вы сейчас видите на экране. Работаем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья. Свою продукцию мы отправляем транспортными компаниями КИТ, ПЭК, деловые линии, энергия. Прошу обратить ваше внимание, что Почта России и транспортная компания СДЭК такие грузы не принимают к транспортировке. Для оформления заказа вам необходимо перейти по ссылке в описании к данному видеоролику. На фотографии показан общий вид стола и то, чем его можно докомплектовать. Немного ниже под фотографией находится описание и технические характеристики, где подробно описано, что входит в стандартную комплектацию. И из каких деталей состоит столик. Справа от фотографии вы видите дополнение, которое можно приобрести к данной версии стола. Отмечайте для себя все необходимое согласно задачам, которые перед вами стоят. И нажимайте на кнопочку «Купить выбранный комплект».